Дорогие друзья, сегодня у нас новые партнеры, новые VIP-партнеры получили вот эту замечательную продукцию. Я иду мимо и говорю, какое богатство, девочки, вы получили. Это же просто супер! Сколько здоровья, сколько будет энергии новой. Поэтому, вот смотрите, какая продукция замечательная. Четыре массажера. Вот столько подарочной продукции. А, да, да, да. Какие ощущения? Да. Вот вы новый ВИП, Татьяна, скажите Это ваши ощущения Непередаваемые Это Ощущения здорово. Крылья за спиной Теперь семейное теперь, счастье будет дорог. Теперь будем работать, да? зарабатывать деньги О. Чтобы отдыхать, ездить ну, давай, Это давай. здорово Лали. Лали. Лали, Лали Можно я вас <laughs> прошу? Ваши ощущения от того, что вы стали партнером? Теперь вот какие ощущения? Ну, прежде всего радость, потому что восторг от всего, что я получаю от этой компании. Опыт только положительный. Мне все больше и больше хочется работать, угу. вот, общаться Спасибо. и познавать эту продукцию. Ну и, конечно же, здоровье, здоровье, здоровье своим близким и всем. Всем, кто пользуется и будет пользоваться ком продукция компании FOHOW. Дорогие друзья, сегодня на этой неделе при покупке биоэнергомассажера я вам сейчас перечислю, какие подарки прилагаются к биоэнергомассажеру. Ну, в самую первую очередь, это э, это наколенники, наколенники корпорации FOHOW. Затем пояс поясничный. Два пробных набора для процедуры биоэнергомассажа. Два пробных набора. Затем 10 упаковок эликсира «Феникс». Вот 10 упаковок. Теперь три коробки восстанавливающие сыворотки с жидкими минералами. Три упаковки, то есть 6 капсул. Так, вторая коробочка и третья. Это три коробки восстанавливающей сыворотки с жидкими минералами. Так, ну и при доплате, доплата небольшая. И у нас в подарок продукция на выбор. То есть это и пастороза, может быть, и чай лювей, и, и санцинь. Сан То есть вот здесь уже человек набирает эту продукцию по своему усмотрению. Что ему в первую очередь нужно. Вот такие подарки замечательные. Конечно, ну, это здоровье, это благополучие человека, потому что в здоровом теле здоровый дух, и к здоровому человеку идут деньги. Поэтому замечательный прибор и замечательные подарки.